Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец. с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем сравнительный тест двух бензотриммеров от компании Patriot, модель называется PT443, и бензотриммер от компании Champion, модель называется T528S2. Я думаю, многие из вас уже присматривались к данным моделям, планировали купить. Поэтому сегодня с вами сделаем распаковочку, сделаем сравнение, также посмотрим более детально каждый узел, допустим, сцепление, воздушный фильтр. Естественно, заведем и попробуем в работе. Также хотел сказать, что оба бензотриммера поставляют с неразборной штангой. Ну а я сейчас сделаю распаковочку и посмотрим комплектацию каждого бензотриммера. Поехали! Итак, сделала распаковочку наших бензотриммеров, сейчас посмотрим комплектацию и сравним. Ну, первое это то, что инструкция есть там и там, это обязательная вещь. Теперь, что касается катушки или головки триммера, еще называют. Здесь у чемпиона это аналог Easy lock в Патриоте идет обычная стандартная катушка. Нож для травы на Чемпионе идет вот такой, с победитовыми напайками. На Патриоте нож идет вот такой, трехлучевой. Что касается защитных кожухов, на Чемпионе он крепится на 4 винта, но в Патриоте крепится на 2 винта. Чтобы снять вот эту защитную планку, когда мы будем работать с ножом, нам нужно нажать на три вот таких фиксатора, тогда мы снимем планку. На чемпионе, кроме двух фиксаторов, нам нужно еще открутить будет винт. Что касается ножа для обрезки лески, то на чемпионе он 35 мм, на патриоте более длинный, 60 мм. Это плюс, так как если будет короткий нож, то леска не сразу обрежется и может повредить кожух. Ремень на Патриоте идет обычный, то есть вот такой ремешок, плюс небольшая мягкая вставка. Что касается чемпиона, то здесь уже идет ранцевый ремень и вот с такой защитой. У каждого бензотриммера имеется вот такой набор ключей. В Патриоте он, конечно, чуть побольше, плюс здесь отвертка. Но в Чемпионе есть пластиковые хомуты, которые помогают фиксировать провод на штанге и провод уже не повредится емкости для заправки бензотриммеров тоже немножко отличается. На чемпионе присутствует вот такая небольшая горловина для заправки топлива в бензотриммер. Это удобно, но опять же отсутствуют резиновые колечки, следовательно уплотнение будет плохое и бензин может протекать. Что касается топливной смеси, то на чемпионе ее следует разводить 50 к 1, на патриоте 40 к 1. Левые ручки на бензотреммерах выполнены тоже немножко по-разному. На Патриоте ручка пластиковая, закручена на винты и саморезы и немножечко люфтит. На Чемпионе ручка прорезиненная и люфта не наблюдается. Ручка управления газом на Чемпионе выполнена из пластика. Как видим, здесь у нас пластик прилегает неплотно клавиша включения выключения очень тугая переключается туго также присутствует блокировка газа когда мы заводим наш триммер то есть ставим больше газа заводим затем газ убираем на патриоте сделал немножко по-другому клавиша включения выключения здесь легкая находится немножечко в стороне, для меня это удобнее Клавиша газа здесь полегше нажимается, но для меня большим минусом считается, что нет блокировки газа. То есть на чемпионе она присутствует, при заводке на Патриоте такой клавиши нету. Теперь замеряем сцепление. Так, на Патриоте 76 почти, 75 у нас 9. На чемпионе 75,90. Чтобы добраться до фильтра, на Патриоте нам достаточно открутить вот такой винт-барашек. На чемпионе нам потребуется отвертка. У обоих моделей воздушный фильтр реализован почти одинаково. Установлен фильтрирующее пролоновое кольцо. Но на чемпионе есть еще вот такая крышечка, которая прилегает неплотно. Следовательно, может попасть мелкий мусор в карбюратор. На патриоте же, конечно, пролон прилегает очень плотно к крышке. Здесь уже мелкий мусор не попадет. В обоих моделей стартер выполнен аналогично. Муфт сцеплений пружин пружина стартер расположена под основным диском. Смотрите, у чемпиона у нас получается два зацепа. На патриоте у нас получается четыре. Я считаю это тоже плюсом. На патриоте катушка, мне кажется, полегче. На чемпионе... Она немножечко туже. Чашка маховика выполнена на обоих моделей из силумина. А зацеп обеспечивает пластиковые подпружиненные пальцы. На чемпионе и на патриоте. По два вот таких пластиковых пальца, которые имеют заметный люфт. В первой модели на чемпионе и также на патриоте. Вся эта конструкция выглядит ненадежно. С учетом использования пластика и из-за того, что здесь имеется люфт, постепенно посадочные места пальцев будут разбиваться. Также хотел заметить, что у триммера Патриот вместе соединения с коннектором для рукояток проложена мягкая вибрационно-резиновая вставка. На чемпионе такой вставочки нету. Кожухи на данных треймерах крепят следующим образом. На чемпионе крепится все к пластику. На патриоте здесь установлен металлическая пластина и уже к металлической пластине крепится сам кожух. Что касается редукторов, на патриоте здесь установлен масленка, то есть шприцевать. На чемпионе здесь просто вкручен винт. Итак, разбавил бензин, заправил наши триммеры и сейчас попробуем произвести первый запуск. Еще раз напомню, триммеры ни разу не заводились, залил топливо и сейчас попробуем, как пройдет первый запуск. Первым будем запускать «Патриот». Как видим, триммер завелся без проблем. Еще считаю плюсом, что здесь есть Easy старт легкий старт. То есть не нужно резко дергать стартер. Потихонечку его ведем, и триммер заводится. Давайте попробуем теперь завести «Чемпион». Как видим, триммер завелся, завелся без проблем, единственное, чуть подольше, чем Патриот. Опять же, на Патриоте мне понравился легкий старт, здесь его нету, но после заводки триммер работает ровно, все нормально. Теперь попробуем их в деле, попробуем покосить. оба бензотриммера со своей задачей справились здесь как видели очень высокая трава была чуть ли не по пояс да и оба бензотриммера просто скосили на ура ее нигде не запутывается то есть трава под катушку не попадает все отлично друзья ну и давайте подведем небольшой итог триммерами я поработал и к обоим моделям мне осталось множество замечаний к примеру качество пластика чемпиона намного хуже Качество сборки рукояток тоже на чемпионе хуже. Здесь присутствуют щели и зазоры. Также клавиши газа здесь туже и ваша кисть будет быстрее уставать. Еще раз повторюсь про воздушный фильтр на чемпионе. Он не плотно прилегает, из-за чего может попасть мусор в карбюратор. А он может не только засорить карбюратор, но и также могут появиться задира на поршне и цилиндрах. Что касается «Патриота». На Патриоте нет клавиши фиксации газа, что затруднит холодный запуск. Также комплектация на Патриоте хуже, там установлен обычный нож. Что касается защитных кожухов, на Чемпионе он крепится на 4 винта, на Патриоте крепится на 2 винта. Я считаю это тоже минусом, так как при грубейшем соприкосновении с землей кожух может оторвать. Ну и в завершении давайте немножко поговорим про мощность. Я думаю, многие из нас знают, что больше всего на мощность влияет объем двигателя. Конечно, есть и другие факторы, зажигание, карбюратор, топливная система, но в первую очередь это зависит от объема двигателя. И как же так получается, что у чемпиона мощность всего 1400 ватт при объеме двигателя 52 кубика, а у Патриот мощность выше 1840 ватт. Но при объеме двигателя 43 кубика. Думаю, что каждый зритель сам для себя сделает выводы, кто соответствует заявленным характеристикам, а кто их завышает и вводит покупателей в заблуждение. Ну а мы, друзья, на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!